Ч, погнали? Давай. В образ, в образ. <связывающие> в образ, уйди, блять. Солид народ, с вами Смоки Джин, вы на моем канале, а значит сегодня будет интересно. Сегодня я буду рассказывать о всем уже известном, наверное, продукте Inferno. Сейчас пачку возьми. Вот. Я брал себе на обзор 10 вкусов или 8. Это уже не точная информация, потому что осталось из них открытых пачки 3. Все остальное я уже выкурил, прикурил, промиксовал, попробовал. Давайте начнем с небольшого пред так скажем. Продукт вышел. Начал производить в 2017 году в городе Санкт-Петербург. Эту информацию я взял у них на сайте. Так что если кто-то где-то чуть-чуть припиздел, то это не я. Всего у них две линейки. Харт и Медиум. Всего 30 вкусов. Но в каждой линейке по 20 вкусов. То есть 10 в Харт линейке уникальных вкусов, 10 вкусов в Медиум линейке уникальных и 10, так скажем, общих, которые придублированы в двух линейках. А, линейка Medium это сербский, сербская Верджиния, немытая. Вот у меня, кстати, я все брал в Medium линейке. Она в зеленых таких пачках. А в линейку Hard входит бразильский берли. Правильно У меня вот как всегда здесь все подготовлено. Я собираю информацию. Немножко начал готовиться к обзорам, то есть не наобумзе. За 50 грамм данного продукта вы отдадите в среднем от 229 рублей 50 копеек, самый дешевый то, что я нашел, до 300 рублей за пачку. В принципе, вот 229 рублей меня еще как бы устраивает, но 300 рублей это, мне кажется, чуть-чуть дороговато. У меня забиты сейчас два кальяна, на чашечках Мун, один это вкус киви, и второй это белая смородина. Пособирал информацию по топам по вкусовой политике. То есть я посмотрел отзывы на различных сайтах отзывах, пообщался с различными магазинами, что берут, что не берут, какие отзывы они собирают. Выписал для себя те вкусы, которые совпадают не только с моим мнением, но и с мнением окружающих. Первым, это земляника. Земляника мне понравилась, она такая более лесная, более живая, так скажем. Нету химозности вот этой. Мне захотела. Ягода осам их я, к сожалению, не пробовал, потому что на момент, когда я заказывал в себе Инферно, я про них не слышал и не стал. Вот арахис колу понравились. Ну, колу не очень, но вот арахис зашел. Что я могу выделить прям топом-топом? Это вот кукурузка. Прям мне нравится она. Она молочная такая немного, напоминает чем-то вареную кукурузу и отдает попкорн. И мне еще понравилось-понравилось сыр. Сыр мне напомнил, знаете, в нашем регионе продают такой сметанковый сыр. Прямо можно сказать один на один Почти всю линейку я пропробовал, короче, на выставке. Все 30 вкусов. Что касается хард. Приятная крепость. Накуривает достаточно прям. Даже меня любителя крепких кальянов. Вот я сейчас прокуриваю белую смородину. Вот у меня сейчас в руках белая смородина. Я не знаю, чем отличается белая смородина от красной, черной. Ну красный, черный я еще отличаю по цвету, во-первых. Во-вторых, Красная она более кислая, черная более водяная, белую я не пробовал. Но вкус смородины есть. Причем приятный, весьма неплохой, живой. Мне что нравится? Современные производители очень много заморачиваются над аромками. Если раньше вы вспомните, даже кто давно курит кальяна, часто встречалось такое, то, что в продукте есть мыльность какая-то. Сейчас вы, это, можно сказать, у мало каких продуктов есть такая особенность. Смородина заходит в мой личный топ, она будет уметь постоянно на полке, потому что в курице приятно, мягенько продукт не ты хашит. И, кстати, что я заметил, очень долго держит свою аромку, Потому что мы с друзьями прокуривали. Э, в нашем фирменном гараже сидели. то не подписывай на мой инстаграм, подписывайтесь, потому что там чаще все это выходит и быстрее, чем на ютубе. Про кукурузу могу сказать, еще дополнить. Вот по совету от себя небольшой миксочек. Берете 50% кукурузы от Инферно и 50% ягодного пунша от Бенгер. Это новый продукт. И получается пушка бомба. Сейчас я возьму киви. И киви мы будем сравнивать с моим топовым киви. Это киви от Burn, киви Стонер. Сейчас вот в голове прокручиваю свои впечатления о кивистонер. Сравниваю их. И у меня создается впечатление, как будто аромка одна и та же. Яркий, насыщенный киви. Но он здесь мне больше напоминает, знаете, йогурт от киви. Почему? Вот на мое мнение прочувствуется небольшая, э, так скажем, нету этой присущей киви кислиночки небольшой такой. Чисто сладость. И мне почему-то это напоминает йогурт у вас нового почему-то какой-то. Не хуже, чем Кьюстон. Я думаю, даже то, что здесь ромки наверное, одни и те же, потому что прям вот один в один, если честно. Вот. Кстати, еще очень интересная особенность имперна вы у них не встретите в линейке миксовые. У них все представлено в моновкусах. У нас 41 навинование, куда там еще миксы? То есть, если вы не любите миксовать, любите часто моновкусы то этот продукт для вас. Но также, если вы любите миксовать, у вас хорошая фантазия, вы умеете это делать. То я думаю, многие продукты, многие аромки, многие вкусы от компании Inferno вам зайдут. Потому что нет присущей химозности. Я вот прокурил реально, вот, ну, сколько вкусов, я говорил 10 вкусов, по-моему, или 8 мы брали, я не помню уже. Но все, что я курил, не было химозности. Прям выделять конкретно, я, я сейчас записываю общее мнение продукта, потому что прокурить все 30 вкусов, к сожалению, мне пока не позволяет ни финансово, чтобы закупиться. В таком объеме ну и здоровье думаю подсажу прокурить хард линейку и плюс лайт линейку просто будет времени наверное у ее и займет сколько но если вы хотите полноценный обзор с прокуриванием всех вкусов чтоб я сказал свои впечатления о данном этом продукте если это видео наберет 100 лайков хрен с ним хрен с ним хотя бы 70 лайков я устрою может быть даже прямой эфир с реальным прокуриванием всех 30 вкусов и рассказыванием о них да, я раскоширюсь, я возьму все 30 вкусов. Вот по упаковке. И вот эти пачки 50 граммовые, что плохо, они не имеют диплок. То есть, если вы их открыли, они у вас будут открытыми. Либо вам надо пересыпать какую-то отдельную баночку, чтобы она закрывалась. На мой взгляд, в 2021 году, допустим, многие уже перешли на баночки, крутящиеся, потому что это реально удобно. Продукт может станет чуть-чуть дороже, но баночка, закручивающаяся с крышечкой, такой же. Это удобно, потому что тебе есть где хранить начатый продукт. И многие с этим согласятся, наверное, то есть, блин, открытая пачка, блядь, в пакетик, который постоянно падает, из него может сироп, это не очень приятно. Либо тебе надо выкуривать сразу 50 грамм. Я думаю, это, блядь, не особо реально. Насколько я знаю, на данный момент, на съемке этого видео, у них есть 25-граммовые баночки. Они, кстати, вот как раз-таки закручивающие вроде. Но ценник на них, к сожалению, я не посмотрел, не могу сказать ценник. Я знаю ценник на 50 грамм. И меня это в принципе устраивает. Потому что если я пробую продукт, это не минимум 50 грамм мне надо делать, чтобы прокурить. Одно соло и чуть-чуть миксовать. С вами был Смоки Джин. Пишите лайки, ставьте комментарии. До новых встреч. Курить только правильные кальяны. А мне сейчас надо, чтобы жаба меня не задушила, выкрутить эти два кальяна. Роман, если что, скоро будешь вызывать. Ну, все, хватит. Давай уже выключаем это все. Ах. Спокойной ночи.